Прискировь всех стран, объединяйтесь, объединяйтесь вокруг лыж, которые придумал Ауклер, Царство ему Здравствуйте, сегодня говорим о некой такой скрытой лыжи, тай, тайной лыжи, тайной лыжи Армада, Это армада GG Zero. Zero, вот, то есть была лыжа GG, потом ее начали там переделывать, немножко перед историей, да, чтобы, блин, начали умреть, вот, но Лыжа GG, она вот, ну вот, вот она нравилась определенно-массовой категории людей. И поэтому вот это вот э, новое изменение модельного ряда, произошедшее в аромате за последний год и выведение из линейки ароматы GG, да, вот Стала очень критичной, Армада решила ставить эту модель на самом деле, но выведи ее из каталога она осталась. Называется она Zero теперь, она секретная, но она присутствует и в магазинах некоторых она будет. И на тестах она тоже есть, вот мы ее потестили. В общем, честно скажу, ничего нового, конечно, вообще там в ней нет. Вот она была, вот эта вот ауклеровская лыжа, классическая совершенно, так она и осталась. Лыжа характерная тем, что... Она очень маневренная на ней можно крутить вентиля вообще в любом положении, то есть на плоском видении на ней можно просто крутиться там 360 градусов, как Юла, и никаких усилий для этого прибегать не надо. Любое вращение корпуса приводит к вращению лыжи, к повороту лыжи. Она поворачивает везде, вот всячески, да. Естественно, в мягком снегу, естественно, при, при ее огромном рокере, который вообще по всей длине, походу, ну, она дает, естественно, любого радиуса поворота, начиная, там, я не знаю, можно метр радиуса заложить вообще элементарно и легко. На скорости, конечно, это вообще, это не просто какой-то, это вообще пипец, это вообще кошмар, то есть... Она вообще при любом загрузке, при любом попытке ее там прижать к зону получить какой-то контроль, чего-то, она вообще теряет стабильность сразу. В общем, даже не надо пользоваться, даже не надо пробовать. Единственное, как на ней можно ездить, это на расслабленных ногах на скорости в плоском видении. Вот в таком варианте можно на серединке, в средней стойке или немножко сзади. Так, чтобы, не дай бог, там носы там, ни за что не цепанулись. Вот в таком варианте можно, да, и можно как-то весело. Но это надо настолько вот, чувствовать баланс и настолько вот четко понимать что ты делаешь что как бы ну вообще вот вот вот, вот в принципе все катание и лыжи то есть да. Прыгать, прыгать, прыгать можно, прыгать можно, но опять-таки, если хорошая амплитуда какая-то, я бы сказал так, амплитуда больше метра, то надо быть очень точным парнем. Вот. На маленькой амплитуде она работает отлично, на большей амплитуде, ну, жесткости не хватает, и она просто не будет даже вас принимать и выставлять стойку, то есть, любой коррекции стойки на приземление от нее ждать не надо. Чуть-чуть провалите задненько и лыжа из-под вас улетит. Но... На каких-то маленьких прыжочках, конечно, хорошо, потому что, опять-таки, прощает все ошибки, позволяет перекашивать как угодно. Получается, в итоге, что лыжа интересна для какого-то подонок стайла, какого-то вот именно джиббинга, наверное, я так думаю. Вот с точки зрения кататься лыжи неинтересны. лыжи интересно вот именно шарить, баловаться там, не знаю, по боксам прыгать и какого-то новичкового фристайла, может. Либо какого-то вот такого вот фрирайда, когда вообще вот я боюсь всего, и скорости боюсь, и всплыть я при этом хочу, и поворачивать хочу там через каждый метр, да, и чтобы, не дай бог, не разогнала, и при этом на полыжничке, вот это, да, тоже отлично. Но мне кажется, что она, эта лыжа, она вот этим и завоевала популярность у лыжников, то, что она вообще ничего вообще не просит, и вообще как бы ничего, и при этом ты можешь чувствовать себя на ней вот в этой вот коротком повороте, и на этой малой скорости, да, прыгая там на каких-то кочечках. С точки зрения нормального катания, какого-то разнообразного, какого-то вот действительно там, с приключениями именно катания, в таком классическом понимании катания, даже может с какими-то элементами скинга, но ну, я бы эту лыжу вообще не рассматривал, и никому-то ее не рекомендовал. То есть эта лыжа больше для тех, кому больше понта, чем каталки. Вот. Кататься, ну, как бы, ну, не стоит. А, при том даже если вы, вот, именно хотите Армаду и любите Арману, ну, есть у Максового Армады именно катальных лыж, про которые там у нас много уже рассказано, и много они на тестах у нас были. То есть, ну, посмотрите, как бы, и выбирайте. Но вот, если кататься, то, наверное, нет вообще, вот. Вот. По поводу теста другой Армады, ну, заходите на сайте, они есть. Я пойду за следующими лыжами, чтобы их не пропустить. Подписывайтесь на канал. Встретимся на стрессе. Пока.